Я надеваю очки, позволяющие мне видеть дополненную реальность. Вставляю в уши капельки амбушюр своих наушников и выбираю, кем я буду сегодня, какую миссию я буду выполнять и какие результаты мне необходимо получить на сегодняшней тренировке, начиная от скорости бега, количества разных ускорений, расстояний, частоты пульса. Причем как холостой, так и рабочий пиковых зон, частоты сердечных сокращений. Вы понимаете? Артериальное давление. Нажимаю кнопку создания программы. Искусственный интеллект выстраивает мне маршрут с учетом анализа Google карт окружающей местности. Хотя, может, я захочу побегать по кругу стадиона, ну, не проблема. Ландшафт. Будет попроще в самой программе, местность поровнее, но процессор дополненные дополненной реальности создаст мне иллюзию смены локаций. Они будут появляться, какие-то здания, железные дороги, деревья. То есть все остальное, с чем мне придется взаимодействовать в процессе миссии, которую я выбрал. И вот все готово. Я нажимаю кнопку старта и устремляюсь вперед. Голос эм, проводника, виртуального тренера ведет меня от одного чекпоинта к другому. Я могу бежать по улицам любых городов разных стран мира, например, по Парижу, прямо по Елисейским полям в сторону парка Тюлери, к Лувру или по Монгольской степи с барсом рядом, или через джунгли Амазонки, перепрыгивая через корни деревьев, поваленные стволы, подныривая под э, свисающие лианы, э, стволы деревьев, какие-то попадающие навстречу мне, а в другой раз я становлюсь межпланетным исследователем, изучающим чужую планету, полную разных опасностей. Мне приходится ускоряться, убегая от диких животных или недружелюбных туземцев, такие тоже могут быть, как в туманности это а мандромеды, эти медузы, что такое. А, бегом уходить под гору от схода лавины. А вот в огромном каком-то мегаполисе я вдруг оказался, не в то время, не в том месте. И теперь все зависит от того, как я сумею воспользоваться советами невидимого навигатора, пославшего меня на спецзадание и интерактивной карты города. Уйти от погони мне нужно, от преступников или даже полиции, ну разные варианты могут быть. Вовремя успеть к месту, где мне удастся найти улики, которые позволят мне избежать дальнейших проблем. Все это тем интересней, что программа подразумевает полный интерактив. Например, мне мне не удалось уйти от, от погони. Я не сумел в соответствии с заданием этой тренировочной программы держать определенный вид бега на протяжении нужного времени. И меня ну, поймали по игре по этой, ну по программе. Алгоритм тренировочной программы мгновенно э, произведет ее корректировку. И вот я уже сижу на земле, прислонившись спиной к дереву, и на меня направлен ствол с э, пистолета. Эта программа дает мне возможность восстановить силы, делая такой сценарий. Причем это длится ровно столько, чтобы мой пульс пришел в рабочее состояние. За этим тоже следит программа. И вот он мой шанс. Охранник замешкался, немного отвлекся, потерял бдительность. Для меня это сигнал. Я мгновенно вскакиваю на ноги и делаю ускорение на 200 метров. Мой тучный надсмотрщик пытается меня догнать. Но куда ему? Я выбегаю за город. И вот уже я бегу по краю леса. Но что это? Шум лопастей вертолета. И я резко ныряю в лес и прижимаюсь к стволну дерева. Вдруг не заметили. дух можно перевести. Вдруг я слышу свист разрезаемого воздуха и резкое жужжание. Это миниатюрные дроны-разведчики. Я обнаружен. Снова срываюсь с места и с мучусь через лес. Диспетчер сообщает мне по что осталось совсем немного. Я должен ускориться, если хочу остаться в цел. Я должен постараться. Я выжимаю последние силы и на пределе воли выбегаю на опушку леса, где меня дожидается небольшой спортивный самолет с пилотом-эвакуатором. Миссия выполнена. Фу. Я думаю, как бы сложилась сам ситуация, если бы мне не удалось добежать до самолета вовремя. Нет, не буду проверять это в следующий раз, когда побегу. А завтра я побегу по Елисейским полям, как я говорил, в сторону парка к Лувру, а Гид расскажет мне по окружающей достопримечательности. Ну как вам такое? Думаете, это что-то из фантастического романа я зачитал? Нет. Может, пока это и выглядит таким образом. Но по сути, на настоящий момент существуют уже все технологии, которые позволяют это воспроизвести. Они могут потянуть такой интерактив, а это значит, что появление чего-то подобного – это дело вообще недалекого будущего. А что же навеяло мне такие фантазии? Ну, на самом деле, одна очень простая вещь, а именно музыкальное сопровождение Story Run в мобильном приложении Runtastic Adidas или Runtastic Run. А, жаль, что это не реклама, то есть я от этого ничего не получу. Но, может быть, одедаст присмотрится. А, я ведь все так просто это вот, описываю. Голос в наушниках ведет меня, рисуйте картину, а музыка изменяет ритм, дополняет реальность этого, этого повествования. То есть она позволяет ускоряться, замедляться, выдерживает ритм выбранной тренировки. А в это время идет какое-то сопровождение, то есть описание окружающей действительности. Да, это просто звуковая дорожка. А все остальное делает моя фантазия. А после тренировки можно оценить, насколько эффективно я был. Насколько эффективен я был. Расстояние, скорость, пульс и так далее. Так чем же я так восхитился? Да вот именно что такой незамысловатый способ позволил мне увеличить многие показатели на несколько десятков с процентов. Несколько десятков, понимаете. Я сравнил аналогичные показатели предыдущих беговых тренировок своих, которые аналогичны по времени и по дистанции. И вот эта программа, она простимулировала мою фантазию, нарисовала мне ту концепцию с тренировочных с программ, которые скоро могут ну, появиться. А вы как считаете, появятся ли такие программы, доступны ли они будут, и как долго ждать э, ну, появления их на рынке на массовом? А вообще хочу сказать, что именно не виртуальная реальность в этом плане нужна, а именно дополненная. То есть виртуальная реальность она полностью изменяет ту локацию, то место, вообще все, э, что вокруг есть. А дополненная реальность – вы живете в том мире, в котором вы находитесь. То есть это ваш окружающий мир я говорю он может абсолютно полностью привязан быть э, к Google картам той местности, где вы есть, просто будут дополняться какие-то объекты. Какие-то дополнительные здания. Или, например, вы забегаете в какой-то заброшенный дом, и вам голографически, ну, виртуально выстраивается какой-то стол, на нем компьютер. Вы должны, как в квесте, сделать какую-то миссию, решить какую-то задачу, пока у вас, ну, восстанавливается пульс, условно говоря. Я, конечно, понимаю, что это очень дает большие возможности для есть, игровой индустрии. Вот Вспомните, как играли Pokemon Go. Я не играл, но я просто представляю, как это такое. То есть в реальном мире, да, эти покемоны. А здесь в реальном мире вы выполняете какие-то самозадачи. Но игровая тема – это да. Понимаете, есть такая штука, называется и геймификация. Геймификация вообще процессов каких-то, бизнес-процессов, еще каких-то. Так вот, тренировки тоже подвержены геймификации. И вот здесь это сыграет огромную роль. Заинтересованность, вовлеченность и эмоциональный контекст – ситуации однозначно позволяет увеличивать качество с тренировки и результаты вы сами прекрасно понимаете, кто занимается бегом. Если вы бежите под музыку, под ритмичную, под забойную, или которая увеличивает сам свой темп, вы в этот момент получаете всплеск какой-то адреналина дополнительно, выброс эндорфинов, и вы можете э, дать гораздо больше показателей. Если вы кроссфитом, происходит то же самое. Так это только музыка, понимаете? А тут еще не только аудио влиять будет, но еще и визуальный контекст. И контент ну вот давайте поговорим об этом обсудим это в комментариях до встречи